Если вы заметили, что какие-то страницы помечены заблокированными в robots.txt, хотя так не должно было быть, посмотрите на столбец «Директива из robots.txt», чтобы понять, какая именно строка этого файла повлияла на это. После чего можно подправить инструкции, используя виртуальный robots.txt в настройках, и пересканировать весь сайт после этого, чтобы проверить новый вариант файла перед заливкой на сайт. Если все работает как нужно, смело заливайте новую версию файла на сайт.